Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Елена Евсеенко. И сейчас мы с вами проверим, проверим связь. Как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, единичку. Итак, активнее, пожалуйста, Галина. Меня слышит? Замечательно. Итак, сегодня речь у нас пойдет о нашем новом проекте World Money, переводе «Мир денег». Это фонд взаимопомощи. И сейчас мы с вами будем разбирать именно маркетинг этого проекта. Вы можете мне задавать, пожалуйста, любые вопросы, и я буду рада ответить буквально на любой ваш вопрос. Итак, что касается этого проекта? Здесь всего одна площадка, но она до такой степени интересная и уникальная. Это такой легкий проект, который, я думаю, что вызовет большой, огромный интерес. В интернете я думаю, что сейчас вот праздники, перед Новым годом, все как бы готовятся, но думаю, что после проведения праздника, естественно, в Новом году уже у нас появится очень много, конечно же, партнеров. Что я могу сказать об этом проекте? Регистрация здесь очень простая. Кабинет изнутри тоже очень простой. Главное, что все доступно. Доступно любому новичку в интернете в нем разобраться. Маркетинг очень классный. Самое главное, что он очень выгодный. И, и вход у нас сейчас открыт буквально в любой стол. Но первый стол он обязателен. То есть человек может купить первый стол. И попутно, по своему собственному желанию, можно приобрести, к примеру, первый, второй, первый и третий стол, первый, четвертый, кто как пожелает. И давайте сейчас с вами вот разберем этот маркетинг. Я вам сейчас покажу свой личный кабинет, и на примере моего личного кабинета мы будем с вами все это разбирать. Итак, сейчас я сделаю демонстрацию экрана. Так, пожалуйста, экран мой видно? Поставьте, пожалуйста, двоечку. Так, двоечку. Видно ли мой экран? Активнее, активнее. Так, Галина видит мой экран. Так, хорошо. Переходим в мой личный кабинет. Итак, первое, что нужно сделать после регистрации – это, естественно, заполнить свой профиль, поставить свою фотографию, укажите свой скайп, платежные системы укажите. Если кто-либо, какой-либо платежной системой не пользуетесь, поставьте там нолики, крестики, но самое главное, чтобы хоть одна платежная система у вас была вставлена. И нажмите «Сохранить». Здесь все предельно просто. После того, как вы заполнили профиль, ваша реферальная ссылка будет находиться в разделе «Партнеры». Тут очень простой кабинет. Пожалуйста, вот здесь ваша реферальная ссылка. Ваши партнеры вы будете видеть первую, вторую, третью, четвертую, пятую линию. Если партнер зелененьким, активный, значит, он уже активировал площадку. Если красный, значит, он площадку еще не купил. Так, раздел финансов также давайте с вами разберем. Раздел финансов. Проект работает с такими платежными системами, как Perfect, как Power. Можете заводить денежные средства, и они сразу же моментально оказываются на вашем балансе. Если же вам, к примеру, удобнее пополнить свой кабинет через Киеви, Яндекс или Сбербанк, пожалуйста, можете обратиться ко мне. Я вам дам счет, куда перевести денежные средства и пополню со своего баланса. Я всегда как бы стараюсь держать... Деньги на балансе для того, чтобы моим партнерам моей структуре было, это удобно. Так как у нас есть внутренний перевод, им пользоваться очень легко. Вписываем логин, сумму, нажимаем «Проверить», увидим логин и «Перевести». Идет подтверждение, строго по подтверждению через почту. То есть кабинет у нас обезопасен, все это очень удобно, грамотно сделано. И вот таким вот образом переводятся у нас денежные средства людям на кабинет. Видите, это очень удобно. Так, сейчас я проверю, видно ли экран. Так, видно. Так, и площадки. Нажимаем вкладку «Площадок», и мы видим перед собой вот такие вот очень красивые, очень удобные столы. Вход, повторяюсь, у нас сейчас доступен буквально на любую из этих столов. Но первый стол, он обязателен. Завели денежные средства себе на кабинет, опустились вниз, и вы, как видите перед собой, первый стол покупаем. А потом следующий, это уже по вашему желанию. Вы можете их покупать, вы можете их не покупать. Кто-то может входить, к примеру, на первый и на пятый стол или на четвертый стол пять тысяч рублей. кто там, допустим, хочет купить клоны, у вас есть такая возможность. Это, поверьте, это очень удобная функция, которую вы оцените в скором будущем. А сейчас я хочу вам показать, что перед вами вот такая вот возможность. Так, я сейчас проверю, это видно экран. Смотрите, к примеру, как можно здесь работать. Если же вы вошли на одну тысячу рублей, нужно, чтобы под вас стало два человека, и вы автоматически уйдете на второй стол. Третий человек встанет, вы получите одну тысячу рублей. В дальнейшем нужно, чтобы под второй стол, это у вас накопительный стол, встало три человека. К примеру, два встала, вы можете третий купить себе клон и перейдете в третий. На третьем столе вы уже начинаете получать зарплату. Первый только к вам придет человек. Вы сразу получаете 3000 на баланс для вывода. И от вас идет два управляемых реинвеста. Один в первый, другой во второй стол. И вы сами будете ставить брони для своих клонов. Куда вы их поставите, туда они и прилетят. Это все полностью управляемое. На второе место придет человек, вам 6 тысяч на баланс для вывода. На третье место приходит человек, вы получаете 1 тысячу на баланс для вывода и уходите в четвертый стол. На четвертом столе два человека по 2 станет, вы уже упадете в пятый. А на третье место встает, вы получаете 5 тысяч на баланс для вывода. На пятом столе это накопительный стол. 3 человека по два стола, вы ушли в шестой стол, где вы начинаете получать зарплату: 30 тысяч рублей к вам пришел человек, второй приходит, либо это даже ваш клон, как, как вот у меня. Вы получаете 30 тысяч рублей, на третье место приходит человек, вы также получаете 30 тысяч. Итак, давайте посчитаем, что же мы будем иметь на одно бизнес-место, идя как по стандарту просто от 1 тысячи рублей до шестого стола. Итак, вы получаете 90 тысяч рублей на шестом столе, вы получаете 5 тысяч на четвертом. 10 тысяч вы получаете на третьем и одну тысячу, но это возвратное, можно ее и не считать. 105 тысяч рублей вы получаете на одно бизнес-место. Это очень здорово. Тем более мест у вас будет все больше и больше и больше. Как видите, вот у меня вот сколько уже открытых, сколько закрытых столов. Потому что в третьем столе на первое место к вам приходит человек, от вас всегда будет идти два реинвеста, то есть мест все больше, больше больше, и каждое ваше место, оно будет также закрываться. Каждое место вам будет на третьем столе приносить по 10 тысяч рублей. Каждое место вам будет приносить на четвертом столе по 5 тысяч рублей. Ну, это, конечно, очень здорово, если посчитать то, что еще и на шестом столе каждое ваше место также будет получать по 30 тысяч рублей. 30, 30, 30, 30, то есть 90 тысяч рублей. Но за счет того, что у нас здесь можно входить на любые столы и есть, поверьте мне, разная категория людей. Кто-то говорит что у людей нет денег. Но поверьте, на самом деле это все комплексы и страхи только у людей в голове. На самом деле у людей деньги есть. Просто живут каждый по-разному, понимаете? Кто-то живет бедненько, кто-то живет побогаче. С одним человеком говоришь, он говорит «Ой, у меня нет денег, да у моих людей нет денег». Пожалуйста, вы заходите на одну тысячу рублей – и развивайте свой управляемый бизнес, и вы дойдете до шестого стола, и вы заработаете хорошие деньги. Но бывает, когда разговариваешь с человеком, он говорит: "Слушай, вот мне все понравилось, сайт красивый, как бы все это по современному уже сделано, да, интересно очень". Говорит, но я даже не могу представить, как я могу свои знать своим людям. Пойдемте работать за одну тысячу рублей. Вот такой диалог у меня был недавно. Но Мы работаем только на больших деньгах. Люди разные. И понимаете, вот сейчас, когда у нас открыт стол, вход во все столы, можно возобновить этот разговор и предложить вновь наш проект уже этому же человеку. Потому что здесь сейчас можно реально с малым количеством людей получать очень быстро, очень хорошие деньги. И давайте сейчас с вами рассмотрим этот вариант. Тут же множество теперь вариантов. Их огромное количество, просто нужно понять. Итак, к примеру, купили первый стол. Человек купил первый стол и купил сразу шестой. Что будет происходить? Он пригласил одного человека, который встанет к нему в первый стол и сразу же встанет шестой. Человек сразу же с первого человека вернет свои 30 тысяч рублей. Он второго приглашает, человек встает к нему, он уходит уже, получается, во второй стол и зарабатывает тут же 30 тысяч рублей. Это же здорово. Представьте, с первого вернул деньги, со второго он получается получил чистую прибыль. А сейчас мы с вами порисуем. Первый встал, вернул, второй встал, получили чистую прибыль, третий. Вот как вы думаете, что лучше сделать? Третьего пригласить? Вот Я бы лично на этом месте купила собственный клон. Купили клон. Денежки на балансе у вас есть от первого, там, от второго человека. Клон купили, и вы тут же себе на баланс вернули эти 30 тысяч рублей. То есть вы, получается, ничего не потратили, ни копеечки. Но зато под вашим клоном 3 пустых места. Вы вновь приглашаете человека, вы опять тридцаточку зарабатываете. Приглашаете четвертого человека опять 30 зарабатываете. Опять клон купили. У вас опять три места. Получается, вы с каждого человека получаете по 30 тысяч рублей. Много ли надо вам людей, чтобы здесь заработать хорошие деньги? И даже на этих условиях, сколько людей пригласите, столько денег вы и заработаете. Если нету такой возможности заходить на 30 тысяч рублей, пожалуйста, перед вами есть шикарный стол за 10 тысяч рублей. Пятый. Но он накопительный. Вы на нем заработаете себе для входа в шестой стол. Пригласили три человека по десять тысяч рублей, заработали 30, и вы ушли у нас, получается, в шестой стол. Пожалуйста, короткий путь до денег: нету десять тысяч рублей. Начните первый стол купите и четвертый. Два человека пригласите. Вы автоматически перейдете на пятый стол. Третьего пригласили, пять тысяч рублей вернули. Здесь также под ваших людей встало по три человека, по два встала, они к вам перешли. А давайте порисуем. Два человека вы пригласили, ушли в пятый стол. Третьего пригласили, пять тысяч вернули. А сейчас начнем с вами рисовать. Под вами стоят люди. Под каждого из них только получается встало два человека. Он придет к вам вот сюда. Под следующего встало два человека. Он пришел к вам на второе место. По третьего встало два. Он пришел к вам по третье место. Вы ушли в шестой стол. А сейчас что нужно? Под первого также два. Он придет к вам, принесет 30 тысяч рублей. Это получается 2 человека, 3, 5 человек. 5 человек и у вас 30 тысяч в кармане. Под следующего 2 встало, вам опять 30 тысяч. Под следующего под 3 встало, 2. вам опять 30 тысяч рублей. 90 тысяч рублей, пожалуйста. Вариантов огромное количество. Начинать можно с любого буквально стола. Очень выгодная позиция будет заходить на первый стол и четвертый. И вы будете одновременно двигаться ровненько и за 1000 рублей получается продвигаться к третьему столу. И с четвертого одновременно с этими же количеством людей, с этими же людьми будете двигаться к шестому столу. И зарабатывать получается здесь 90 тысяч. И на третьем столе 100 тысяч. 10 тысяч. Получается доход уже 100 тысяч рублей плюс... От вас еще и уйдут реинвесты в первый и во второй стол. Здесь можно начать движение буквально с любого стола. Это очень удобно. Очень удобно. Вся ваша структура, она здесь просматривается. Вы можете нажимать на любого человека и смотреть, кто стоит под вашими людьми, как они закрывались, с кем закрывались. Вы можете ставить брони, помогать вашим партнерам, вот, пожалуйста, хоть куда, куда посчитаете нужным. Вот таким вот образом все видно, вот буквально все-все-все. Люди закрываются, продвигаются по столам, зарабатывают. Но очень интересный, конечно же, проект. И если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, вы можете задавать, писать, я смогу ответить на любые ваши вопросы. Если что-то вдруг непонятно, пожалуйста, вы можете позвонить в личку. Я всегда и открою демонстрацию экрана, и по слайду нарисую, и по кабинету покажу. На любой вопрос я отвечу, пожалуйста. Пишем, какие есть вопросы. По поводу ставить галочек. Что такое занять? Так переходим на мой кабинет, нажимаем домой. И вот таким вот образом некоторые бывает звонят и спрашивают люди. Вот я поставила уже броневую галочку занять на одно место, вот, к примеру, сюда. Но сейчас я не хочу, чтобы оно здесь стояло, я хочу помочь там другому человеку. Да пожалуйста, вы можете переставить бронь. В любое место, пожалуйста, вот уже ищите по своей структуре то место, куда бы вы хотели поставить человека, свою бронь. И, пожалуйста, находите пустое место, ставите бронь, и она у вас автоматически вот отсюда уйдет и встанет именно туда, куда вы считаете нужно поставить. То есть это все управляемое... И все зависит от вашего решения. Вообще бизнес в интернете, он должен быть управляемый. Вот это настолько интересно, когда просто начинаете думать своей головой и анализировать, что вам нужно сделать, чтобы получилось вот так. Ну, мне это очень интересно. Итак, пожалуйста, есть вопросы? Пишем-пишем активнее, есть вопросы или нет? На самом деле, когда вот сейчас вот открыли вот эту возможность, что вход в любой стол, сейчас столько возможностей, вот действительно любому человеку можно предложить этот бизнес. Нету денег с тысячи рублей. Хочете закрываться прямо с меньшим количеством людей, но выходить на большие деньги? Пожалуйста, перед вами сейчас открыт весь путь. Понимаете, настолько это круто и интересно, от нас с вами только стоит как бы задуматься, обо всем, взвесить. Я всегда говорю, просчитать надо, просмотреть надо. Всегда нужно анализировать свои действия. И всегда будет тогда результат. Многие приглашают, очень много в интернете сейчас предложений. Но знаете, я всегда их смотрю, я всегда проводила презентацию, и это говорила. Нету ничего интереснее, чем наш ЛСКВАП. Но новый проект вот, World Money, он действительно очень интересный. И он достоин внимания, и он обязательно будет развиваться. Поэтому все буквально в наших руках. Вот все в наших руках. Поэтому, если только возникают какие-либо вопросы, вот звоните, я буду рада ответить на любые ваши вопросы. Ну, я думаю, на этом мы сегодня закончим нашу презентацию, потому что площадочка одна, она уникальна, и, собственно, все мы по ней рассказали, показали. И я думаю, что мы очень часто будем с вами встречаться. Пожалуйста, приглашайте людей на презентацию и будем разбирать с вами маркетинг. Все, всем пока-пока!